Очередная попытка изменить старое на новое. Давайте проверим, насколько она удачная. Здравствуйте, новая Дня Нордика. лыжи как вы видели в титрах, по катанию все бы с было бы, может быть, хорошо. Не будь, лыжа настолько зависима от качества подготовки трассы, качества снега. К сожалению, эта лыжа, она мало того, что зависима от снега, она еще и зависима от ритма катания. Это лыжа одного поворота, одного радиуса, одной дуги. Вот, и в рамк, вне рамок этой дуги, вне рамок их любимого качества склона, они безобразны. Вот, они бьют в ноги, они, как кажут, что вот, они теряются, теряют стабильность не отрабатывать неровности, вот, то есть это лыжа для, скажем так, склона средней жесткости, ближе к мягкому, вот, в нем она поймает свою дугу, вот, и в ней будет хорошо ей, но при переходе, например, на какие-то ледянистые участки там, лесмену вообще в принципе состава снега ждите от нее может сюрпризов, она может вам их подкинуть люто, вот. А, в принципе, такая лыжа мне не нравится В этом классе В котором она, в общем-то, по сути Это некий карф универсал Ну, как бы, нет, такая, такая зависимость От качества подготовки склона вот Для универсала это очень плохо И я, честно говоря, не хочу Иметь универсал, который На жестком склоне, вот как Ей попался на моих тестах На которых я ее тестировал Но она как бы вообще, она, она неадекватно Ведет себя на жестком склоне Вот Ее она прыгает, дребезжит, скачет, теряет траекторию. Ее приходится плотно, люто зажимать. Потому что, опять-таки, непонятно, чем она бьет в ноги, если хватки ей не хватает. Она на, лю... на леденистых участках просто пролетает с траектории, сваливается. Вот, лыжа такая, скажем. Ну, при этом я знаю точно, что... Выйдя она, грубо говоря, к обеденному снегу, она будет прекрасна. Она, в принципе, у нее есть все, чтобы там кататься хорошо. И я даже знаю, ну, как бы, отзывы других тестеров, которым она попалась во вторую смену, так когда снег уже на склоне отпустила, и отзывы были уже совершенно другие, и она вызывала позитив. Но при этом все тестеры сказали, что при вылете на ледянистый участок это кошмар. Поэтому как бы вот так ничего как бы нового они мне не открыли э, Наши мнения с ними по сути сошлись Я считаю, что эта лыжа плохая Потому что универсальная лыжа должна Справляться и с ледянистым утренним склоном тоже Вот и все Это мое мнение, можете его не разделять Но у меня так Вот Я пойду за следующими, ставьте лайки, подписывайтесь Чтобы не пропустить Пока